148 миллионов скачиваний за первый месяц релиза. Множество премий и номинаций на лучшую игру года. Из-за чего такой проект может провалиться в России и СНГ? Давайте разбираться. Мужчины, немножко предыстории. Я играю в Call of Duty Mobile с первого дня ее выхода в свет. Ютуб-деятельностью я начал заниматься спустя полгода. Все ивенты, события, фейлы не остались незамеченными. Им можно было бы посвятить отдельный выпуск, но сегодня у нас другая задача. Activision гнут свою линию и распространяют игру все шире и шире. Запуск отдельного китайского клиента с эксклюзивами тому подтверждение. Вообще, Китай — это очень богатая платформа для зарабатывания баблишка. Так, в 2022 году там будут проведены зимние китайские игры, а летом этого года вроде как хотели запускать криптоюань, которым можно будет расплачиваться на Олимпиаде. Короче, я ни на что не намекаю, но если кто-то в свое время проебался с биткоином, то думаю, сейчас уже можно чесать репу насчет новой крипты. Короче, Китай — это одна из самых сильных экономик мира. Почему же кому-то все, а кому-то... Давайте чутка выдохнем и поговорим о позитивном. Бутовский крадует своих корешей ламповыми посиделками и душевными разговорами на сеансах прямого включения. Бутовский первый организовал Олимпийские игры в колдушке, тем самым расширил границы общего понимания игры. А сейчас он и конкурс дропнул с денежными призами, так что не забудь поучаствовать. Ссылочку ты найдешь в описании. А мы продолжаем. Вектор, который прокладывает Activision, прост и понятен. Хочу вспомнить первый чемпионат мира по мобильной колдушке, с которого, как мне кажется, и пришел конец колде в СНГ. Сейчас попробую все объяснить. Многие помнят, что Россия не могла принимать участие в этом турнире. Это все гребаная политика, в которой я не хочу копошиться. Я не могу сказать, почему так вышло и почему конкретно активы не допустили Россию на чемпионат, но могу сказать точно, что они потеряли. Давайте будем рассматривать все с позиции денег. Итак, начнем. В России проживает 146 миллионов 810 тысяч человек, а вот столько проживает в Казахстане и Украине. То есть потенциально страна с большим населением может принести и соответствующие доходы. Давайте представим, что произошло бы, если бы поехала все-таки Россия на чемпионат. Поехала бы не одна команда, а несколько. И на эти несколько команд нашлись бы спонсоры. Скорее всего подключились бы киберспортивные организации и взяли бы опекунство над командами. Или же от самих организаций поехали бы тимы. В общем вариантов куча. Самое главное, запустился бы волчок, который бы подтолкнул всех. К действию. Внутри страны разрастались бы площадки для проведения турниров, появлялись бы чемпионаты и коллективы. Понятное дело, что это появилось бы не за неделю и не за месяц, но оно бы было. Самая монументальная сила, которая поддерживает к играм интерес и вовлекает новых игроков, это киберспортивное движение. У нас его в СНГ нет вообще. Я понимаю, что есть крошечные организации и энтузиасты, которые пытаются делать турики и прочие движухи. Я с уважением отношусь к таким людям, которые максимально честно и прозрачно организовывают ивенты, но, к сожалению, это всего лишь локальный уровень. Теперь рассмотрим креаторов, контент-мейкеров по колде, кому как удобнее. Если взять зарубежную YouTube, то там достаточно просто выкладывать нарезки с рейтинговых каток, и это будет заходить на ура. У нас, если провернуть такую аферу, то ничего толкового не выйдет. Да, сейчас кто-то может сказать, английский сегмент больше, чем русскоговорящий и так далее. Окей. Давайте сравним мобильный папку и колду в медиапространстве. Я сейчас ни на кого не хочу наезжать, но что сейчас делают ютуберы в папке, это, мягко говоря, высшая халтура. Вы только представьте, челик тупо 15 минут открывают сундуки или что там у них. И этот с большой буквы контент залетает на столько просмотров. Все более-менее известные ютуберы по колде в сумме. Повторюсь, в сумме столько просмотров не наберут и за сутки. Если не верите, сами вбейте и посмотрите статистику таких вот роликов с открытием. А про стримы я вообще молчу. Наверное, круто пять часов зрить, как чувак играет в пати и даже чат не читает. Какие там кастомки, какое общение с аудиторией. Люди все хавают, и это главное. Это все живет, потому что как раз таки есть движуха киберспортивная, есть турики и чемпионаты. Да что уж там говорить, есть официальный YouTube канал российского пабга с аналитикой и комментаторами. Теперь я попытаюсь вам предсказать дальнейшую судьбу кинотворцев по мобильной колдухе. Все более-менее понимают, что игру великие потрясения пока что не ждут. В каком виде она сейчас есть, в таком и останется. Хотя, скорее всего, положение станет еще хуже из-за нового PUBG New State и мобильного Apex. Естественно, многие будут пробовать новые игры и в случае профита переходить в них. Многие ютуберы из СНГ уже забросили свои каналы. Если вы знаете, таких обязательно черканите в комментариях. В СНГ игра будет потихоньку затухать, меркнуть и гаснуть. Если... Если, еще раз повторяю, сложившаяся ситуация не перевернется в противоположную сторону. Я благодарен Тимуру Фигуру за то, что всколыхнул это пространство, организовав шоу-матч, позвав всех более-менее известных ютуберов по колде, и, если я не ошибаюсь, онлайн в пике было 2000 людей. Это очень хороший результат, который говорит о том, что людям интересна такая движуха с турнирами и вот этим всем киберспортом. Колда, по своей задумке и концепции, прогрессивная игра. Да, пускай она стоит на движке Unity 2016 года, но все-таки будущее у нее есть. Игра не сможет долго существовать на этой платформе, ибо она уже морально устарела. Я надеюсь, что с выходом нового PUBG и Apex а начнется гонка за внимание игроков. Конкуренция в этом случае будет положительно влиять на игры и их дальнейшее развитие, главное, чтобы активы это не похерили. У колды есть будущее, и причем оно светлое, правда мои размышления насчет этого тянут на еще один материал, поэтому если ты хочешь увидеть продолжение этого фильма, то напиши в комментариях вторая часть. Все выводы и заключения ждите там. А пока я делаю этот фильм, поделись к своим мнением насчет провала колды в России и СНГ, самые интересное сообщения я озвучу в будущем материале поэтому я с вами не прощаюсь все это время был